И всем привет, с вами Макс э, Ригес. Я не знаю, вот идет наконец. -то. Так, смотрите, пишите э, таинственно собняк по игре Зубам. Вот желательно, вот так вот писать, чтобы найти на сто процентов. Да, не факт, что у вас найдется. Вот такая же накладочка быть Вот перелистывать, Даже сразу пишите, Зуба. В общем, там когда выйдет на выйдет в летнем обновление июне июле августе пока что я хочу показать катку, до да, нажимайте на эту штучку автоматически и ждете сейчас тоже мы загрузим ну, ладно я сам заражу, а вам покажу роли по такой нам скину про какое-то новое предмет про книги я и не знал про это вот вам хочу рассказать в принципе поэтому можете смотреть так да могу даже вот так вот сделать повыше вот так вот пока тут буду звук покажу вам да то что у нас каунт уже не вернулся такое захожу в него и так видите уже книга вот вот она я в шоке там просто такая черная вот светится камера тоже она и не читается вроде вообще то книгу нужно найти какую-то вот эту вот штука я не понимаю. Это а, это просто. Окей, <с escaped death> okay, принципе принципе, вы уже знаете про некоторые гады. Тут все уже кого-то убил, так пропускаем. Подожди, подожди. вот ладно, ладно, скрываем. Вот, Завучится игра зубом а пока что я хочу тоже рассказать про нашего канала Макс из который нас тоже рекламирует. Тип тому у вот даже скоро новый ролик у него будет, я вроде вы сегодня, нет, сегодня будет, так что приходите, к нему. А вот заходите в вкладку канал и вот находите его. Да, желательно здесь, потому что он здесь мирный, поэтому рекомендуемые каналы, рекомендуйте канал Так что, друзья, если будем рекомендовать, мы будем все становиться подписаны вот так вот нажимать, вот так вот, также заходите под любым роликом, например, да, все смотрел, вот, например, не смотрел три дня назад, лайк оставлю, вот закреплен комментарий, дискорд, тикток, лайк канал, все в этом духе. Ну что ж, вам приятного просмотром. Ай, блин, загружается Шом, сейчас подожди Может, найду сейчас поищу себе возможно там еще есть какие-то пасхалочки очень интересно, вот например Так, так, так, так подожди. Ну не знаю в общем там сейчас хоть, хоть как-то посмотрите что понравится перемотаем да, тут само долго то, что время идет. сколько времени? Три минуты, три минуты ждешь чего-то. опускаем подпускаем Так, так, О, что появилось, кстати. Что делать? загрузилось, да, видно. Так, что мы увидим? Красный ник, это значит по-любому кто-то маньяк из них, по мне? Как думаете, это правда или нет? пишите в комментариях. Колокольчик. Это на центре. И снова, блин, он вот токсично нажимая на колокольчик, сразу срабатывается сигнализация. Это очень классно. Ладно, пошли в катку. Покажу на что я способен. Ой, а что это у вас такое? О, родилось, а у вас как вот лично. Ну, в общем-то, я не могу вернуть свой аккаунт назад но ну, я готов за Никса затащить тысячу кубков. Теперь по Никсу не Как он такая идея как? Мне показывать карты в будущем новый сундучок с лагами отлично работает. Закиран новый предмет. Ох, еще давай новый. Бам, блин, ничем. Это новый персонаж. А звон не хочешь дать такого персонажа? Что это значит? 20, я там что, кроме маленьких сночки. Да, помню, на ромакану у меня было столько масло чтобы потратить, да? А я такой, вот, ну, на что потратить носки нужно было. То, и показать вам, чтобы вы знали, покупайте его или нет? мне как они показывается Он бесплатный. Ну, да, именно такой, да, 22 тысячи. 2200. У меня, наверное, было 10 тысяч, то есть мог купить. В принципе, хотел собирать на это, на это, на это, и в принципе срабатывала тактика. Да, типа, то моя была тактика. Охо-хо, -хо, хоть что-то. В принципе, да, пошли. Пятой уровня, никс. Он должен запросить... тысячу кубков. но должно быть. Сейчас проверим, можно ли собрать никса, тысячу кубков. Вот, очень интересно. Так, и честно зуба. Ой, я полностью закрыл. <смех> так, ладно. прямо что тут вижу Не черненький, он какие-то беленькие. ничего не интересно, что же это значит. Выше комментариях, почему у тебя тоже убивают зуба? У меня ни одного такого. Не, ну может поставить 3 балла, в принципе, сказать. И еще добавить там, да, например. Давайте напишем плюсы к если надеть плюс плюс -а. лагает <server> вот такую поставим теперь управляем управлять блин ладно опубликовать О, плюс это идем <с> до нуля прекрасно и посмотрим как они ответят или ничего не ответит и бутылки С тех пор китайский Бравл В HBAP все уже вроде прошло все. Она, кстати, не сходил две недели назад. Заходите на тот канал. Так, покажу вам тоже. Вроде бы он... его. <смех> а вот тут, вот, помню, да. Потому что я возвращаюсь на басом. Ой, как когда уже игра заканчивается, то прям сейчас здесь все дам. Ой блин, 10 секунд а все. Блин, а жаль. Бро, поможешь? сейчас завалю золотого, блин. Е, -е, -е, -е. Так у меня все золотое! Ха -ха. Офигеть! Друзья, я в шоке. Зашел в игру все золотое? Потому что мне мало кубков. И потому что это драгоценный король, блин. Раньше такого не было. Я теперь весь слушай. Здесь я могу быть убийцей, как я понимаю. Прекрасно, да? Отличная катка. Ой, мое А не, я хочу убить всех, да? Золотистый, я в шоке. Ммм, мям как я понимаю. Ну что, давай сразимся! шоке О, я всех победил Ха. вау я в шоке что происходит зуб раньше такое него хм. хм. во первого места три куб онлайн упал еще некоторые стояли возможно не знали как играть поэтому ну, прекрасно зато победил хоть кого-то ух ты шитку. два кубка да уже нету не найти не мировой так скажем не мировой ну что, давай последнюю карту сыграем возможно И музыка ну, вам. ну почти золото кстати все, все, все, все золото эм бам бам бам а, убил невидимуку, слушай так думал ты где? Хрязь тебе. Так у нас запасная башня есть кто? Так ну что бы рассирать, потому что мы саму сильную пятую левую всю же, конечно хотел на старый аккаунт стимул играть, но из-за них садом на них никогда в жить наконец-то дает поиграть. Теперь я стал самым сильным, ну конечно. Я просил. Опа-на, я нашел самого сильного слуша. Это отлично. Вы же блин снайпер, блин. он сильный. 20. то вернемся. В общем-то жирафу тут заметьте, чтобы его убили. Или он кого-то первым. Так, жирафу Твою магнитолу, уйди. Ладно, всё. Смотрите, о, блин.